Доброго времени суток. Вы с любовью из моего домика в деревне. Хочу вас пригласить к тебе в теплицу. Показать, что на сегодняшний день растет у меня здесь. А вообще в теплице у меня посажены ну, порядка 15 штук перца. Помидоры посажены буквально по одной штучке. Те, которые я оставляю на рассаду. Баклажан штук 15. Вот посажено Вот такой просто, говорю, что у меня посажено. Огурцы. Огурцы я уже не один год сажаю в мешки. У меня вот здесь, я скажу сколько. 7. 7 мешков у меня. 7 мешков огурцов. Огурцы мы уже кушаем давно. Какого сорта у меня огурцы здесь посажены? Это герман. Огурцы герман. Это не так активно уже в один ствол идут, хорошо цветут, мне нравится. Мы собираем практически каждый день уже огурцы, кушаем. Ну, хорошие прям сладенькие такие огурчики. Вот этот, сок. я не знаю, как он называется. Вот, видите, какие они. Тоненькие, какой-то китайский, китайский, китайский мне дали. Но они очень сладкие, мне прямо когда они вызревают ну, очень нравится. Это удивительный сорт, детям очень нравится. Вот он, продолговатый такой огурчик висит. Очень, очень сладкие они. Маша сорт. Тут три сорта, вот этот китайский огурец, Герман и Маша вот они, огурчики, висят такие небольшие, хорошие. Ну, я сегодня уже собрала, очень много. И мне вот так нравится посадка огурцов. Я уже сажаю их много лет и как-то беспроигрышно всегда у меня получается хороший результат и раннее поспевание. Вот они уже, видите, все огурчики. Очень хорошо по ночам растут огурцы, как говорила моя бабушка в детстве, поэтому поливаем конечно очень обильно вот пожалуйста вроде уже собирала собирала сегодня уже и дети забрали и еще есть так температура в теплице 25 градусов днем конечно бывает больше потому как у нас сейчас стоит очень жаркая погода ну теперь о перце перец у меня есть видео на тему э, перца хаски. Знаете, мне очень-очень нравится этот сорт. И в этом году я посадила этот перец. И посмотрите, это вот первые идут перчики. Знаете, какая красота. Ну, Можно сказать, что если вы посадите перец хаски, то он будет у вас расти беспроигрышно. Вот. Мне нравится. Конечно, в пакетике их всего 5 штук. Но он развивается дальше. И настолько он хорошо себя показал и зарекомендовал этот перец. Вот из пяти все, конечно, пять у меня вызрели. Все, все пять у меня сохранили. Все пять у меня вызрели. Тут у меня посажен еще перец. Вот тоже белозерка. Она похожа по своим внешним видам. По своему внешнему виду очень похожа на перец Хаски. Но вот он тоже такой светленький. Я их сажалась. Я их сажала в середине февраля. И еще у меня есть сорт алмаз. И тут у меня опять же хаски. Вот он. Его прям видно, он отличается от всех остальных. Вот. А это алмаз. Но он попозже, поздний, поздний сорт. Пока вот только цветет цветочки. Поэтому немного вот даже этого хватает, потому что вот этот хаски, он очень обильный, урожайный. Я из него делала салат. Я из фаршировала. Исключительный сорт. потому что я просто рекомендую вам сажать перец хаски. И вы будете очень довольны. Посмотрите, какая красота. Все-таки хорош-хороший Вот прям красавчик. А это только июнь, понимаете? Вот. По поводу помидор. С помидором у меня здесь разных сортов. Всяких разных. Я их оставил для того, чтобы потом взять с них семена я вот примерно делаю таким образом бирочку привязываю при я привязываю бирочку вот так металлическую она не портится, ей ничего не делается уже сажаю вместе с бирочкой чтобы потом взять свои семена это вот банановые ноги так выглядят уже на сегодняшний день помидора посмотрите какая она интересная банановые ноги я не помню этих сортов, я не знаю, какие сорта здесь, потому что нет, по, номерочкам, по номерочкам так написано. Вот, например, у меня номер вот так вот, и у меня записано какой-то сорт. Вот эти помидоры очень маленькие, это горшечные красные, те, которые я высаживала еще в январе, их очень много, и вот только-только начинают они еще краснеть. Но если они будут краснеть, то, я думаю, будет дружненько так все покраснеют. Сидели они у меня очень долго в емкости. Все-таки я решила их высадить. Вот они здесь стали повеселее себя чувствовать. Вот мои баклажаны. Они себя прекрасно чувствуют, цветут. И посажено здесь два вида баклажан. Вот, например, вот я вам покажу. Видите, вот белый баклажан уже виднеется. Белый баклажан. Обычный сорт. Обычный сорт. какой-то тут. Вот, вот. Забуду я какой сорт, обычный сиреневый. Ну, и есть вот белые, два сорта. Я всего два сорта сажала баклажан. Вот 15 штук. этого достаточно для того, чтобы приготовить какие-то салатики, какие-то консервации сделать. Этого хватает. На улицу перед баклажан я не сажаю, потому что очень много колорадского жука приходится опрыскивать, а этого бы не хотелось. Поэтому. Я сажаю, вот 15 штук сажаю в теплицу, и мне хватает. В прошлом году точно так же я сажала в теплицу, и мне хватило. И в этом году. Вот так выглядит моя теплица на сегодняшний день. Что можно сказать? Что, в общем-то, едим уже оборчики свои. Буквально вот сейчас еще постоит, но ну, может быть дня 4-5 перчик. Я обязательно буду его уже готовить, фаршировать, потому что он у меня прям... Прям мне нравится уже он беленький. Видите, какой желтенький красавчик стоит. Все, можно будет его кушать. Огурцы я сажала рано. Я их сажала в начале марта. Они у меня также сначала стояли в, в, торфяных, стояли в торфяных горшочках. А потом я их пересаживала в мешки. Вот видите, очень, очень много огурцов. Это при всем при том, что я вот, можно сказать, на огуречной диете. Утром я зашла, сорвала огурчик, сладкие, молочные, прекрасные огурчики. Их сейчас самое время кушать. Вот. Все. все благоприятствует тому, что были огурцы. В общем-то помидоры у меня все низкорослые. Я не сажала высокорослые помидоры, потому что я, ну, не хочу. Вот не, не мое тут вот эти мне кажется такие дебри у меня были в прошлом году вот, а помидора завязалась помидоры есть вот посмотрите все вроде бы все есть надо дать время для помидора еще одновато Тут вот, видите кисти созревают все есть так что вот таким образом выглядит у меня тепличка на сегодняшний день пишите комментарии ставьте лайки я с удовольствием на них отвечу вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому!